И всем привет, с вами Dark Slash И мы будем снимать с вами Outlast 2 И это прохождение, это уже третья часть И мы уже на этом моменте Да Ладно, здесь были какие-то звуки Погнали на них Так, что здесь? Замок Понятно. Здесь есть какой-то мостик. Батареечки. А, вот кто из Вот шипи. Понятно. Ладно, прыжок. Где... Туда я должен двигаться? Ну сюда я не могу забираться. А, сюда mm -hmm. нужно. Понял. Ладно, погнали. Наверное, вот так нужно здесь передвигаться. Так. Там, по-моему, кто-то был. Господи, ну... мама. <смех> так. Ладно. Мы можем <смех> это открыть? Ну, там что-то есть. Так. Батареечка. Обязательно. Я могу забраться? Нет, не могу. Блин. Отсюда, что ли? Так, ладно. Ну, что. Чего, блядь? Я вернулся обратно. Uh, это как ладно допустим <смех> ну, бывает а куда мне тогда двигаться стойте не серьезно а куда стоп не понял Yeah. Uh-huh. Why Понятно. Ну немножко кто лагировать, наверное из-за записи. Понимаю. <звук> так. Ладно, допустим, здесь что-то есть. Ну, кроме бутылки, здесь ничего нету. В. страшно вырубай <шес> О -о -о -о! <сос> ну чел тебе не повезло тупо и вся Ну, бывает. А, а что делать? Понял. Они <свес> а ну, где-то там. Вот <свес> я слышу. Так, давайте, проходите, ребят. Как можно быстрее. Блин, ничего не видно. О, нормально. Пойди, я его могу сзади обойти, но я боюсь, то, что она обернётся. Блин, он пошел вот эти пусты. Господи, он заколебал уже здесь. Я лучше вот так, короче, обойду. Мне кажется, это нормальное решение. Мне нужно, скорее всего, туда, но я пойду сюда. Поляная батарейка, ребят. Куда мне бежать-то, ⁇ -мо ⁇ Он пошел сюда. Так, без этого зрения я ничего не пойму. Господи, я потерялся, где я? Ничего не понятно вообще. Господи. ну я понял они настроены прям вот так прям на меня я это понял давай О, я не могу бегать Это что сейчас было? Ну, <yaş rivals> «Да, вроде бы здесь никого нету. Вырубаю. Они далеко. Можно выходить. Как он меня не заметил. Так, ладно, продолжаем свой путь. Сюда вроде бы можно, да? Чтобы батарейки взять. Да, блин. Хватит меня полить Вы заколебали уже. Страшно же. Так. Здесь я не могу открыть, почему... А, ну да, это же вполне... Есть... Но... Понятно. Пока вот так. Не-не-не, не повторится. все Я уже более опытный. Взаимодействовать. Нормально. Я думаю, то, что они не и поймет, где. Так, вот он. Ну чё чел? Давай ищи меня. Не найдешь. И как ярко. Он идет прям ко мне, идеально прям ко мне. Вот собака. Ура. Я бы мог ä, просто пробежать. И все. <свист> <свист> а он ушел, все. -а? у него нужно что-то украсть. стойте я это просто так не мне кажется у него что-то нужно сделать что-то забрать или нет Ладно, проверим. Так, это я не буду открывать. Допустим. Здесь я не могу. Это невозможно. А. Ну да. Логично было. Так. Ага. Далее еще и сюда. Ух ты, яма. Челька немножко потрепала. Ладно, бывает. Могу бежать. Просто мне кажется, это неразумная идея. Oh, так. Давай. Поздравляем. Так. А это было не страшно, было, наверное, даже предсказуемо. Ладно. А это статуя. Блин. Опа. А ну, все скрин есть. Ухема. Страшно, вырубай. Так, ладно, здесь нужна камера. Или нет? А. Так, это просто... <звук> Что? А... <звук> Ребята, у меня вылетела игра. Так, сейчас вознабляю. Так, ребят, восстановились мы. Снова бежим в это место. Так, здесь, скорее всего, не прошло. Ну да, не прошло. Понятно. И бежим сюда. Так. Давай. Фокус, сейчас я еще проверю. Оно снимается? Да, снимается. Все. Можно продолжать только сейчас акпейсики О, нормально. Так, что здесь? Ага. Не допрыгну. Зачем это снимать? Ну, допустим. Так, побежали сюда. Здесь, по идее, можно забраться. Нет. И... Или нельзя, стоп. А, вот так все сделать. Стоп, так, можно забраться? Да, походу можно. Да, можно. Найс. Ну, хорошо. Так. Та -а это что это что что это? А, понятно блин я по там батарейку сэл, да <свист> так нормально живем еще раз поднимаемся давай поднимаемся что здесь О. Понятно, не видно. Так, покатились. Где? Хм. Ну да, здесь прям вообще ничего не видно. Ладно, погнали. Так. Пять еще раз. Чёрт. Да засними это так пусть почему не снимает вот нормальный кадр короче ладно ничего не понятно почему не снимает да, господи. Не так господи а -а -а, вот это нужно заснять понял Так, ладно, допустим. Че здесь? Походу ничего. Ну что, прыгать? Так, не прыгать. Это уж точно. Так, собираться. Забирайся ты, че? Разучился. Почему не забирается, ты, мое? понятно так Можем, на, наверное здесь она давайте допрыгнем О, нормально поднимаемся стоп я лег Поднимаемся, поднимаемся, бежим. Так. Что здесь? Понятно. <oops> sí, злоделочка девочка. Да непонятно, что снимать. А что здесь? Ну вот так что ли? А, понятно. ладно бывает так и уже можно залезать будет нет ладно вниз так что здесь кто здесь что-то происходит ладно ничего страшного опа записка так допустим ну голова Упереть можно Кстати, а что там наверху? А -а -а, понятно. Ну тогда здесь нужно. Я так понял. О -о -о -о -о. Сейчас, скорее всего, будет скримак, я уверен. Да, все сто процентов, да? Чел. Так. Вообще не страшно пока что. Давай еще. <свист> ага. Понял. <свист> ага. Записка. путаю кнопки так Вверху. здесь ничего а! да ты чего Тянуть. блин генератор где-то на еще кто-то орет ну, очень зашибись так ладно я могу это открыть спасибо а, запираете я это не могу ладно Холодос, я не могу открыть здесь что Здесь ничего. Внизу. Да, бля. Закрыто. Да. Не что, прям спалиться? Ладно, погнали. А-а-а! <связь> Давай иди <идёте>, отсюда. <связь> так, что здесь? Здесь нельзя спрятаться. Здесь можно пролезть. Давай, давайте. Пробрались. Допустим, что здесь? Открыть. А. Здесь вот так, все понятно. Да блин, сейчас поменяю батареечки. Так. И... Понятно. Ладно. Обратно. Так. Да ё А, а что я прям так могу Иди отсюда. Иди отсюда. На. Шоу, а? да иди отсюда вы уже я не хочу полиция а, ладно, я знаю, в принципе, куда бежать. Как она меня не увидела? Спрашивается. тупой <звы> бот. <звы> Давай-давай. Уходи, уходи. Я же знаю то, что он сразу это... сто что-то есть или вообще ничего ладно допустим да ну давай уходи уходи Ну ты ч ⁇ играешь чел? Ну не иди домой, пожалуйста. Не надо. Иди отсюда. А, вообще куда идет? Так, нормально. Не зачем ты стал, то -мо ⁇ Это ли походу да. Господи. Вошел дом. Ты угораешь. Ты угораешь. Ты угораешь, да? Ну ты угораешь. Говорю. А как хилиться кстати? Смотри, твиль, блин. Боже мой! Что здесь происходит? Где мое сохранение? так сфоткаем. нормально открываем и запустить давай все схоронение ладно на этом можно заканчивать. С вами был Dark Slash. Всем удачи и всем пока.